Здравствуйте, раз привет на канале «Помощь с компьютером». В этом видеоуроке я вам покажу, как можно избавиться от ошибки при открытии программы Lotus Notes, в котором появляется окошечко «Ошибка при открытии окна». Нажав «Ок» у вас просто Lotus закрывается. По сути, проблема заключается в том, что работает процесс, не позволяющий Lotus закрыться. Для этого нам нужно открыть диспетчер задач, перейти в «Процессы» и в описании найти «IBM Lotus». Обычный процесс notasm.exe или ntast.kdlr.exe. Надо выбрать его и нажать «Завершить процесс». «Завершить процесс». Нажимаем еще раз. Завершился. Расворачиваем. Запускаем программу Lotus Notes. Здесь мы видим уже, что ошибка устранилась, и просто нам вылетело окошечко с вводом пароля. Сейчас пользователь введет пароль, и мы увидим, что программа Lotus начала работать как надо. Ну, откроется наша почта. Ошибка появляется в тот момент, когда вы аварийно завершаете работу лотуса. И может быть процесс не завершится автоматически, который как раз и не позволяет лотусу запуститься снова. Второй способ, это, конечно, просто перезагрузить компьютер, и у вас эта ошибка устранится автоматически. Но легче сделать два шага, чем ждать перезагрузки компьютера. Так что решайте сами. А на этом видео урок хочу закончить, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, регистрируйтесь на сайте, задавайте вопросы, если вам что-то было непонятно или что-то не получилось, с удовольствием на них отвечу, и конечно смотрите видео. Всем спасибо и до скорой встречи.